в час ночи если человек ночью с 11 до часа смотрит за линию горизонта в темное море то такое темное море оно может помочь ему м -м, реализовать его желание и такое море может Помочь человеку стать очень молодым, красивым и добрым. Это очень эффективная практика. А, есть еще эзотерическая практика накручивания женихов. Если вы сейчас поедете на море, то обязательно накрутите себе женихов. Необходимо зайти по горло в море. Необходимо, желательно, чтобы это было в вечернее время больше, чем в дневное. И не закрывая глаза и не думая ни о ком, держа руки так, чтобы они лежали на воде, крутитесь против часовой стрелки. Ничего при этом произносить не нужно, это знаменитый арабский метод, который помогает человеку накрутить женихов. Обычно в случае, если полнолуние, то лучше работает, если нет полнолуния, то чуть-чуть хуже.